пакет. И... Радость, то есть изгра... у нас все чисто. Этим он из и из дал. Он воскрес и <свес> вся земля поет. И опять на землю скоро он придет. Успевайте, люди, он свиста и спасение людям, и надежда есть. Послушайте все люди историю одну про воскресение Бога. Хлава и реки ему, ведь Он воскрес из мертвых, и с нами Он всегда. Воскрес великий Бог наш. Он больше не будет распят, Он больше никогда. Воскрес великий Бог наш. Из гроба он восстал, надежду воскресенья он всем нам даровал. Это